Я приветствую зрителей канала форума «Свободная России в студии Дмитрий Селивончик, а в гостях у нас историк и публицист Александр Скобов. Александр, здравствуйте. Здравствуйте, Дмитрий, рад вас видеть. Предлагаю начать нашу беседу с недавних заявлений Григория Явлинского. Он выступил с явно антинвальницкой риторикой. В чем, на ваш взгляд, причина? Интервью господина Явлинского телеканалу «Дождь», конечно, уже наделало много шума, вызвало много откликов. И тут действительно есть что обсудить. Я, на меня это тоже произвело большое впечатление. И я свой комментарий начну ну, прямо с декларации о том, что э, господин Явлинский э, совершил э, в ходе этого интервью две подлости. Одну политическую и одну человеческую. Э, политической подлостью было то, что он э, говорил э, о сторонниках Навального и что он говорил сторонникам Навального. Э, а вот то, что э, он сказал о самом Навальном, когда он говорил, что он точно не знает, является ли Навальный политическим заключенным. Это уже подлость чисто человеческая. С этой человеческой подлостью, я думаю, все достаточно понятно. И так я ее подробно разбирать не буду. Я постараюсь проанализировать все-таки подлость политическую. Фактически, господин Явлинский нанес по движению Навального новый удар, именно в тот самый момент, когда Кремль наносит по этому движению свои удары, причем Кремль наносит свои удары при помощи абсолютно антиправовых механизмов репрессий, Издание новых фашистских законов, перекрывающих сторонникам Навального какой бы то ни было путь в легальную политику, неправосудных судебных решений. Вот всего этого, при помощи всего этого инструментария, Кремль долбит движение Навального с одной стороны, и в этот самый момент с другой стороны, по этому движению бьет господин Явлинский. Потому что он перекрывает сторонникам Навального последнюю у них остающуюся возможность все-таки как-то присутствовать в поле легальной политики, после того, как были разгромлены их собственные легальные структуры. У них оставалась хотя бы такая возможность, как участие в легальной политике через легальные структуры партии «Яблок». И вот Евлинский им говорит, а вы и здесь не пройдете, мы вам и здесь перекроем. То есть фактически Евлинский выступает пособником и соучастником Кремля в разгроме, в силовом разгроме, репрессивном разгроме движения Навального, как легального политического движения. И из этого следует два логических вывода, два последовательных, я бы сказал, вывода. Вывод первый, что для господина Евлинского движение Навального является в большей степени политическим противником, чем режим Путина. Вот он для него больший враг, большее зло. Uh, ну, а uh, в свою очередь из этого uh, вытекает еще один вывод. Мы просто переворачиваем эту формулу и получаем, что uh, для господина Явлинского режим Путина является в меньшей степени политическим противником, чем движение Навального. Вот режим Путина для господина Явлинского в большей степени свой, чем Движение Навального. И поэтому с ним можно э, фактически кооперироваться, э, стремясь э, выкинуть полностью из легального политического поля э, Навального и его сторонников. Э, ну и есть, вот этот второй вывод я просто прошу сейчас зафиксировать, запомнить, потому что я к нему чуть позже вернусь. Естественно, возникает вопрос, а в чем причина такой враждебности господина Евлинского и фактически всего, ну, большей части, значительно большей части его ближайшего окружения к Навальному и его движению? Вот почему они такие враги для господина Явлинского, в чем фундаментальные расхождения между э, партией «Яблоко» и э, движением Навального, э, о которых постоянно господин Евлинский и его э, ближайшие соратники э, говорят публично, что у нас принципиально другая политика, принципиально э, другой э, подход, принципиально другие ценности. Они все время говорят, что э, у партии «Яблоко» и движения Навального противоположные ценности политические. Вот в чем же они противоположны? Давайте попытаемся это проанализировать. Э, партия «Яблоко» всегда э, заявляла о своей приверженности э, так называемым европейским ценностям. Ну и, в принципе, достаточно понятно, о чем идет речь. Это ценности верховенства права, приоритет прав человека, политических свобод, парламентаризма. Да, вот, вот весь этот набор джентльменских европейских ценностей, более-менее всем понятный, что движение Навального не разделяет эти ценности. На самом деле... По этим ценностям никаких принципиальных расхождений между партией «Яблоко» и движением Навального не существует. Эти расхождения выдуманы господином Явлинским и его соратниками. Они лгут, когда они говорят, что по этим ценностям у них с движением Навального существуют какие-то принципиальные расхождения. Сторонники Навального такие же европейски ориентированные Люди, как и сторонники партии «Яблоко», точно так же они выступают за правовое демократическое государство, точно так же они осуждают агрессивную политику Кремля, политику имперского реваншизма, точно так же они против того противостояния с Западом в целом, в которое ввязался путинский Кремль. Где здесь принципиальное расхождение между э, партией «Яблоко» и движением Навального? Их нет. Они выдуманы э, Явлинским э, и его окружением. Ну и отсюда, э, соответственно, возникает следующий вопрос. Э, а с какой целью Явлинский э, и его соратники э, в этом вопросе э, лгут о движении Навального? И есть ли действительно какие-то фундаментальные расхождения у них э, с движением Навального? Если этих расхождений на самом деле нет, то какие же есть? Да, действительно, расхождения фундаментальные у партии Яблока с движением Навального есть другие. И, собственно, лгут э, лидеры партии Яблока именно для того, чтобы эти реальные расхождения... Как-то замаскировать э, и прикрыть. А этих расхождений я бы выделил два. Действительно принципиальных, глубоких, э, фундаментальных расхождений между партией Яблока и движением Навального. Э, первое, первое, оно ну, как бы тактическое. Э, партия «Яблоко» всегда выступала э, против каких бы то ни было, несанкционированных публичных акций протеста. На что действительно делало ставку движение Навального. И ну, мы были свидетелями совершенно безобразных выступлений лидеров «Яблока» по поводу вот, акций протестов, поддержку, в защиту Навального в начале этого года. Когда буквально вот тем людям, которые сами решили, выбрали, что они пойдут, несмотря на все риски, несмотря на все опасности, пойдут под дубинки, под автозаки, под огромные штрафы, под административные аресты, возможно, под уголовные дела, тем не менее пойдут защищать Навального, в спину этим людям лидеры Яблока просто кидали комья грязи. Но это не первый случай на самом деле. Уже в семнадцатом году лидеры «Яблоко» всячески отмежевывались от публичных акций протеста, проводившихся сторонниками Навального. И называли их всякими нехорошими словами, что это провокационные политические выходки, к которым партия «Яблоко» не имеет никакого отношения. Это, это, это все не первый день. Да и до э, того, как э, движение сторонников Навального так ярко вышло на э, политическую арену, э, партия «Яблоко» точно так же э, дистанцировалась от каких бы то ни было несанкционированных публичных акций протеста, которые проводили какие-то другие политические группы и движения. Значит, тут мы имеем э, достаточно последовательную э, политику, партии «Яблоко» против каких бы то ни было несанкционированных публичных акций. Второе принципиальное расхождение между «Яблоком» и движением Навального, об этом лидеры Яблока тоже говорят достаточно часто, когда они обвиняют Навального и его сторонников в популизме, им очень не нравится, что э, Навальный и его соратники привлекают общественное внимание э, к э, личному благосостоянию членов правящей элиты. Вот всеми этими антикоррупционными расследованиями э, они э, высвечивают те э, методы, которыми... Э, Члены путинской правящей элиты э, извлекают свои личные доходы и э, ну, вот тот образ жизни, который они ведут, по сути дела. Э, значит, партия Яблоко это крайне не нравится. Партия Яблоко видит в этом разжигание социальной розни, разжигание классовой ненависти к богатым. И поэтому тоже всячески в этом вопросе от Навального и его соратников, и его сторонников отмежевывается. Обвиняя их в том, что они разжигают примитивные социальные инстинкты и, по сути дела, толкают людей на путь все отнять и поделить. Что неправда. Ведь то, что делает Навальный и его э, сторонники, его соратники э, по фонду борьбы с коррупцией, э, они ведь привлекают внимание к чему? Э, к тому, что наш правящий класс сегодняшний э, использует вне правовые методы э, отчуждения и присвоения прибавочного продукта что он использует нечестные методы обогащения, подлые, по сути дела, обогащения. И кроме того, этот правящий класс, совершенно лишенный чувства социальной ответственности, они же еще и жлобы. Посмотрите на их образ жизни. Посмотрите на их примитивную вот эту роскошь, к которой они стремятся. По сути дела, с таким правящим классом, конечно, ни о какой прекрасной России будущего э, речи быть не может. Да, движение Навального делает ставку э, на устранение этого правящего класса, насквозь гнилого и э, не способного к какой-то позитивной трансформации, что опять-таки вызывает страх э, у э, партии Яблоко, которая больше всего на свете боится, э, ну, скажем так, революционного разрешения противоречий между страной и ее путинской правящей элитой. Это действительно фундаментальное разногласие. И поскольку партия Яблоко, ее лидеры, я в данном случае не о всех членах и сторонниках партии Яблоко говорю, ни в коем случае, но вот та группа лидеров, которая сложилась и которая удерживает контроль над партией, уже не первое десятилетие, да, она ориентирована на встраивание в существующую систему, на то, чтобы под крылом, по сути дела, этой правящей элиты найти себе достаточно комфортную нишу и дожидаться когда в самой правящей элите в силу какого-то естественного хода вещей произойдут позитивные изменения, начнутся какие-то оттепельные перестроечные процессы. Вот это, собственно говоря, то, о чем мечтают лидеры партии «Яблок». Да, действительно, линия Навального и его сторонников, она принципиально иная. И вот в этой своей установке на встраивание в путинскую систему репрессивную, авторитарную, все более превращающуюся в тоталитарную, да, партия Яблоко последовательно стремилась, ну, в лице своих лидеров, опять-таки, подчеркиваю, последовательно стремилась торпедировать все то, чего режим Путина боится больше всего. А, а боится он больше всего двух вещей. А первый... Я уже говорил, это несанкционированные публичные акции протеста. И как минимум с середины нулевых годов режим Путина последовательно, упорно делал все для того, чтобы свести на нет любую возможность для граждан без специального разрешения властей публично выражать свою политическую позицию. Мне возразят, что никаких массовых публичных акций режим на самом деле не боится. У него достаточно сил для того, чтобы любые такие акции подавить. Поэтому, ну, о каком тут страхе можно говорить? Но давайте Несколько с иной точки зрения. Посмотрим на страхи режима. Конечно, режим боится не того, что люди вот соберутся на улице, на площади в достаточном количестве и пойдут брать штурмом правительственные здание. Нет. Для таких вариантов, да, у режима достаточно физической силы, чтобы любую такую попытку пресечь, подавить, закатать. Режим боится не этого. Uh, режим боится того, что, uh, что будет картинка, демонстрирующая непослушание граждан, uh, их неподчинение тем uh, незаконным, неправовым правилам, которые этот режим вводит, то, что без его разрешения вообще нельзя никак публично выразить свою uh, позицию. Вот это навязывание модели поведения покорного бандитским правилам режима. А если будет картинка того, что люди этого не слушаются, не боятся, вот какой-нибудь человек будет проходить, увидеть, увидеть эту картинку, а на следующий день он придет на работу... А там его начальник начнет от него требовать, чтобы он совершенно незаконно там своих сотрудников принуждал голосовать как надо или приводить еще тех, кто проголосует как надо. И вот может быть после такой картинки человек наконец решится ему ответить, ваши требования незаконны, я не буду этого делать. Вот чего на самом деле боится режим. Вот с, э, самой картинки, что люди не слушаются э, незаконных требований. Uh, и именно поэтому все-таки uh, эти несанкционированные акции протеста очень важны, несмотря на то, что да, любую из них в режиме достаточно физических сил подавить и закатать. Тем не менее, они нужны и важны. Uh, ну и вторая вещь, которую всегда боялся на самом деле Кремль, и которую тоже последовательно торпедировала всегда партия Яблоко в лице ее высших руководителей, это формирование какой-то оппозиционной коалиции широкой. Возникновение какого-то, ну хотя бы духа самого солидарности между разными оппозиционными течениями. Да, может быть, даже между людьми с разными ценностями. Но которые, тем не менее, способны проявлять друг с другом солидарность когда всех в равной степени лишают их естественных прав. И э, репрессивно э, выдавливают э, из э, легального политического поля. Э, вот то, что между этими людьми может возникнуть солидарность и взаимоподдержка, режим всегда боялся. И действительно, любые попытки выстраивания каких-то э, широких, надидеологических, оппозиционных коалиций, партия «Яблоко» всегда последовательно торпедировала. То есть делала действительно именно то, чего, конечно, хотел Кремль. Я не буду утверждать, что по прямому заданию Кремля. Я не буду утверждать, что э, по какому-то э, сговору э, с Кремлем но, во всяком случае, она делала именно то, что было очень приятно э, Кремлю. Фактически, это да, это вот, э, работа системных либералов на Кремль. такая. А уж по каким мотивам: по мотивам личной ревности, по мотивам каких-то благ и бонусов, или по мотивам там, чисто идейным, в данном случае не столь важно. Вот что я бы хотел сказать о причинах так, таких упорных и таких, в общем-то, остервенелых нападок и атак со стороны господина Евлинского на Навального, его соратников и его сторонников. А как вы думаете, могли Евлинского просто вызвать куда-нибудь в аппарат президента? Администрацию президента и попросить высушить явку для того, чтобы было проще заниматься получением необходимого результата на выборах. Потому что те же призывы Евлинского к сторонникам Навального не голосовать за яблоко, это же электоральное безумие. Любой нормальный политик борется за голоса, в том числе и своих конкурентов. А здесь такое чувство, что наоборот пытается оттолкнуть людей от выборов. Вы знаете, вот на этот вопрос я уже фактически начал отвечать в предыдущем своем монологе. Могли вызвать, могли не вызвать. Вот я не считаю это принципиальным. Был специальный разговор на эту тему, не было специального разговора на эту тему, из каких э, соображений, по каким мотивам господин Явлинский это делает, по э, личным каким-то, корыстным, э, из страха или из... Каких-то идейных соображений, что э, нужно делать все, чтобы не допустить революционного сценария в России. Это тоже можно вполне допустить. Вот это не важно, это второстепенный вопрос. А первостепенный вопрос, э, что фактически, да, господин Евлинский, э, способствует сегодня тому, что никакая демократическая оппозиция, не будет представлена в легальном политическом поле в ближайшее время. Не будет иметь представительства ни в Государственной Думе, ни в региональных парламентах. Я думаю, что очень скоро и из муниципальных органов самоуправления ее вычистят полностью. И вот сегодня господин Явлинский этому активно содействует. Вот э, это вопрос э, первостепенный. А из каких соображений это вопрос второстепенный? Нет, я скорее говорил про тактическую составляющую. То есть есть ли задача выслушать явку для того, чтобы она была минимальной? То есть если посмотреть на это... Возможно, вот, возможно. Возможно есть, да. И, э, и да, действительно, сегодня э, э, демократически настроенные избиратели которые там могут быть сторонниками партии «Яблоко», могут быть сторонниками Навального, могут быть сторонниками «Открытой России» Ходорковского, могут быть еще чего-то другого сторонниками, но они оказались сегодня в очень сложной действительно ситуации. И им очень сложно будет сегодня принимать решение, Допустим, рациональное такое, ну пусть хотя бы так, пусть хотя бы вот такая гнилая политическая структура, но через него, может быть, хоть кого-то проведем, и хоть кто-то будет в представительном органе защищать значит, наши права, когда нас в очередной раз повинтит или посадят. Вот хотя бы вот будет какой-нибудь депутат Государственной Думы, как Марина Литвинович, которая будет в застенке к нам приходить. Пользуясь своими депутатскими правами, хотя бы ради этого, да, это, это серьезное соображение, это серьезное соображение, но вот после таких заявлений и выступлений господина Евлинского таким людям будет очень трудно себя заставить все-таки пойти э, на избирательный участок и вот за эту структуру проголосовать. Ну а как вы считаете, может быть, им тогда следует действительно э, поступить так, как советуют э, умное голосование, и проголосовать, например, за коммунистов, несмотря на то, что они не представляют их интересы? Ну или за кого-то еще, того, кого предложат? Что делать вот людям с демократическими взглядами, когда они в такой ситуации находятся? Ну первое, что я бы хотел сказать. Сегодня я действительно считаю, что стерлась какая бы то ни была разница между голосованием за КПРФ как политическую структуру и голосованием за партию Яблоко как политическую структуру. И в том и в другом случае можно находить какие-то рациональные соображения, что вот, а вот этот конкретный человек, он все-таки может быть будет прилично себя вести и какие-то права отстаивать в представительном органе, поэтому закрою глаза на облик этой структуры в целом и все-таки проголосую за нее, что вот данный человек, чтобы он мог представлять что-то в представительном органе. Точно такие же соображения могут быть в отношении партии Яблоко. В данном случае вот та все-таки принципиальная разница по ценностям, которая была до недавнего времени, между КПРФ и партией «Яблоко», сегодня фактически стерлась. И, ну да, те, кто по умному голосованию готов проголосовать за кандидата от КПРФ, наверное, они тоже будут, несмотря ни на что, готовы в рамках того же умного голосования проголосовать и за кандидата партии «Яблоко». Но для кого-то это просто окажется психологически и морально невозможно. Возвращаясь вот к яблоку, как читаете, после вот всех э, произошедших событий, можно ли вообще воспринимать яблоку как какую-то политическую силу? Ну, понимаете, у нас, э, в общем-то, э, сложилась такая политическая система, в которой все вот эти старые политические партии, в том числе и яблоко. Обратите внимание, но ну, а это, кстати, и к КПРФ относится в такой же степени есть партийная структура есть некоторая номенклатурная группа партийных бонз которые десятилетиями держит всю партийную структуру под своим контролем, при этом в партии могут быть люди совершенно другого рода и люди гораздо более симпатичные чем эти бонзы да и в той же самой КПРФ могут быть какие-то люди, которые не, не разделяют, ну, вот таких православно-черносотенно-сталинистских взглядов господина Зюганова, да, вполне могут быть, где-то на местах, где-то в тех же представительных органах, которые действительно будут той же правозащитной деятельностью, может быть, заниматься, могут быть такие люди, даже в КПРФ. Но при этом ни в КПРФ, ни в Яблоке, ни в каких-то других вот таких крупных политических структурах вот этим людям не удалось за несколько десятилетий хоть как-то поколебать контроль и доминирование вот этих номенклатурных групп партийных аппаратчиков. Вот это уже какая-то общая закономерность нашей политической постсоветской жизни. До сих пор это практически ни в одной партии не удалось. И да, конечно, возьмите ту же справедливую Россию, в которой, например, в Петербурге есть очень приличный человек и симпатичный Марина Шишкина, который депутат. Законодательного собрания города, которое выступает с критикой существующей власти. Ну, умеренной достаточно критикой, но все-таки критикой. Вот. Но сегодня голосовать за Марину Шишкину, это фактически голосовать за тех фашистско-сталинистских, ну, просто отморозков, которые инкорпорированный в эту партию по воле Кремля. Таких как Стариков, Прилепин, там, ряд других таких деятелей. Ну вот как можно в рамках одной политической структуры отделить от них Марину Шишкину? Это для многих это будет мучительный выбор. Например, из э, петербургских избирателей. То же самое с Яблоком. Абсолютно то же самое. Вот это такая вот закономерность у нас в партийном строительстве. То есть яблоко, в принципе, в какого, стало такой системной партией? В как... конечно, mm -hmm. конечно, конечно. И э, при всем том, что там может быть масса людей действительно э, искренне демократических э, и Прогрессивных, и которым это, эта линия может не нравиться. Но вот э, поколебать вот эту группу партийных вождей, партийных бонс, номенклатурную, по сути дела, группу, не удалось и в партии «Яблоко», точно так же, как не удалось в других системных партиях. И это все-таки, я опять-таки хочу обратить внимание, что если это так получается у нас не первые десятилетия во всех партийных структурах, то есть как не пытаясь собрать коляску, получается автомат Калашникова, значит, наверное, тут есть какая-то просто закономерность политическая самой системы современной российской, и тут дело не в личностях. Тут дело не в личностях, я в данном случае даже не хочу как-то особенно конкретных людей пинать за это. Да, но вот, но, но вот есть такая закономерность, об этом просто стоит подумать и проанализировать их. Ну как в анекдоте о том, что земля просто проклятая, да, я помню. А в завершении нашей беседы я хочу спросить у вас, какие у вас прогнозы на результаты этих выборов? Вот. У меня прогнозы мрачные. Я думаю, что, скорее всего, ни один из тех симпатичных, достойных людей, которые идут по списку партии «Яблоко», и ради которых, по сути дела, многие демократические избиратели все-таки готовы за этот список голосовать. Ну, как тот же Лев Шлосберг или Марина Литвинович. Вот. Я боюсь, что как раз никто из них в представительные органы не попадет. И, по сути дела, ну, тоже обратите внимание марину литвинович выставляют в округе где э, есть э, очень популярный и достаточно сильный кандидат э, от той же самой справедливой россии галина хованская у Марины литвинович уже по этому очень э, шаткие шансы на победу э, даже без фальсификаций даже без фальсификаций и вот, э, и вот опять таки мы можем оказаться в такой ситуации что мы будем, зажмуривать глаза, зажимать нос и говорить, что ну да, мы пойдем опять вот на это унижение, да, нам бонзы плюнули в лицо, но тем не менее вот мы это стерпим и проголосуем опять за их список, чтобы вот такие несколько человек хотя бы попали куда-то, а они не попадут. Они не попадут. И мы э, останемся с э, оплеванной мордой и без... Э, ну, без того хотя бы рационального какого-то, выигрыша от этого, о котором мы сейчас думаем. На этой неоптимистической ноте я предлагаю на сегодня закончить наше интервью. Большое спасибо за эту беседу. Прощаюсь с вами, прощаюсь с нашими зрителями. Всего вам доброго. Но ну и не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. И до встречи в следующих эфирах.